Компания e link выпустила новый релиз программного обеспечения 85-й версии, значительно расширяющий возможности IP-телефонов этого вендора. Новые ПО поддерживают такие модели, как конференц-телефоны CP960 и CP920, IP-телефоны VP59, T58A, T27G и бизнес-телефоны серии T5W и T4U. Что нового? Первое – это телефоны e link серии T5W теперь поддерживают до 10 участников смешанных конференций видео плюс аудио, в том числе до двух видеозвонков ip телефоны Ялинг Y-Link T53, T53W поддерживают до пяти участников смешанных конференций. Второе. Использование DD10K позволяет IP-телефонам серии T5W поддерживать беспроводную декц-связь. Поддержка как проводного, так и беспроводного подключения – одна из самых полезных функций бизнес-телефонов Ялинг серии T5W. При подключении USB декц адаптера Ялинг Y-Link TD10K телефон серии T5W становится базовой декс станцией которая способна подключить до четырех трубок. Версия программного обеспечения B85 и DD10K позволяет использовать в качестве дополнительной трубки конференц-телефон Y-Link CP930W. DD10K может выступать в двух ролях. При подключении адаптера к телефону серии T5W он становится базовой станцией для радиотрубок. Подключение адаптера к телефону Y-Link T41S и T42S делает эти телефоны беспроводными дополнительными трубками. Третье – это ускоренное время загрузки. Телефон e хорошо известен на рынке благодаря быстрому отклипу на действия пользователя и быстрой загрузке. 85-я версия ПО позволяет значительно ускорить загрузку устройств e что особенно ощутимо при работе с телефонами e серии t 4 Четвертое – это единая прошивка для всех телефонов серии t 5 w что сокращает время обновления устройств. С точки зрения обслуживания это значительно облегчает управление парком телефонов. Пятое – поддержка большего количества устройств по Bluetooth. Встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi – одна из ключевых функций телефонов YaLink серии T5W. Начиная с 85-й версии ПО, эти телефоны могут одновременно поддерживать по Bluetooth два устройства, в том числе и спикерфоны Ялинк CP900 и CP700. Шестое – это новые функции. Функция умного шумоподавления Smart Noise фильтры блокирует фоновый шум, например, перелистывание страниц или звук печати на клавиатуре, поддерживается в моделях серии T5W и CP960. Функция беспроводной точки доступа. Телефон e-Link на базе Android может выступать в качестве Wi-Fi точки доступа для мобильных устройств, поддерживается в моделях T58A и VP59. Кроме того, при подключении к сети Wi-Fi телефон серии T5W может трансформировать Wi-Fi соединение в Ethernet соединение что позволит, к примеру, подключить и стационарный компьютер к той же беспроводной сети. Это поддерживается в моделях серии T5W, кроме T53. Функция ТФОП соединения то есть соединение к телефонной сети общего пользования. Проще говоря, аналоговой линии. Телефон на базе Android можно подключить к аналоговой линии с помощью преобразователя E-Link CPN10. Поддерживается в моделях T58A и CP960. На этом у меня сегодня все. Будьте на связи. Пока!